Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радагаст, и сегодня понедельник, День Чудовищ. Гоблины были введены в подземелье драконы в противовес дварфам. Если те были эдакими честными работягами, чесали бороды, точили секиры, бились со злом, то гоблины все делали наоборот. Они бегали нечесанными и не наточенными ятаганами бились с дварфами. Слово «гоблин» сразу было зафиксировано за слабым противником. Они могли относиться только к стороне хаоса. Напомню, тогда не было добра и зла, и вообще понятие мировоззрения как параметра персонажа, но был хаос, порядок и нейтралитет. И дварфы могли быть любыми не хаотичными, а гоблины и прочие излюки только хаотичными. Но как бы чуть более сильным врагам давали просто ТТХ, орков, хоп-гоблинов, огров и так далее. А то и просто заменяли их на э, что-то другое. Иллюстрации к монстрам были сделаны Грегом Беллом, одним из самых худших иллюстраторов за всю историю «Подземелья и дракон». Поэтому там трудно понять, что дворф, гном, эльф и гоблин – это как Карл Маркс и Фридрих Энгельс не один и тот же человек, а целых четыре. Если не жалеть без собственного разума и вглядываться в эти картинки достаточно долго, то можно даже заметить, что гоблин там дворфея дворфа. У него в конце концов топор есть, а у дворфа там меч. Итак, понятие «сильный гоблин» не существовало, вплоть до того, что когда я попытался в эпоху древних у себя ввести расу протогоблинов или древних гоблинов, как таких могущественных гоблиноидов вот той вот эпохи с суперспособностями, это вызвало волну крайнего протеста у моих игроков, потому что для них это звучало как там «суперщеночек» или супер укроп. Сильных гоблинов не было, а слабые были. И слабых гоблинов вот по нулеву, нулевым подземельям и драконам называли кобольдами, но о них мы в другой раз. А э, так как пути гоблинов и кобольдов, которые даже произошли, в общем-то, от одного слова, э, пути их все-таки разошлись. Поэтому давайте сначала вот пойдем в мифологию. Значит, гоблины, как и кобольды, они происходят от греческого слова «кобалос» и э, соответственного монстра. Что они там точно имели в виду под этим «кобалос» э, или э, множественное число там «кобалой»? Уже сейчас трудно понять, что-то такое мелкое, вот, подземно-подгорное, такое несговорчивое, для чего-то способного хоть на что-то более мощного, чем просто там вот немножко подгодить или укусить, они уже использовали другие слова, вроде, скажем, каликанцарус. Европейские сказочники средневековья часто использовали слово гоблин, но в разных смыслах. То это было какое-то общее название всяких мелких жадных фей, то это было, они были одним из видов, и тогда они были собратьями красных колпаков, кобольдов опять-таки, хоп-гоблинов, троллей, паков, боггартов, спрайтов и тому подобное. То есть это были даже не антидварфы, а антигномы, скажем так. То есть немного более жадные, противные, доставучие, но по большому счету вот как бы одного поля с ними явно. Толкин, куда же без него, он считал гоблинов и орков синонимом и использовал слово гоблин как хоббитское название орков. В интернетах часто пишут, что либо гоблины у него были крупными орками, либо наоборот пишут, что были мелкими. Но этого подтверждений мало. Слово гоблин он использует как по отношению к мелким гоблиноидам морей, так и по отношению к урухаем здоровенным или отдельным таким именованным здоровенным урукам вроде Азога. Но всегда в глазах хоббитов. То есть это хоббитское слово для обозначения любого орка. Таким образом, у него гоблины – это одно из диалектных именований темных, таких вот, испорченных тьмой эльфов. У Роулинг, автора другого из весьма известных сеттингов, гоблины были жадными, но весьма цивилизованными. Они там показываются как банкиры, как хранители разных ценностей волшебной стороны мира. Гоблины некоторых картелей мира военной ремесла, скажем, они тоже вот фактически такие вот, гоблины, как и, скажем, Ференги из Звездного Пути. Ну, даром, что они называются иначе, но концептуально они похожи. Где-то полтора года назад вышло нашумевшее аниме «Убийца гоблинов». Хотя вот там пару месяцев назад был, был еще там дополнительный Ова к ней. Там главный герой — это весь такой брутальный Фукусюся в латном доспехе, не снимающий шлема, потому что таков его путь, Фукусюси, и берущий квесты исключительно на гоблинов. Кроме того, что там гоблины показываются совершающими всякие гадости, франшиза, в общем-то, неплохо разбирает, как бы деконструирует, что называется, такой фэнтезийный шаблон, что гоблины это вот такие мелкие монстры. Просто проблема в том, что если в какой-то области заводится дракон, то он мешает купцам вести торговлю, и они быстро скидываются крупными суммами, зовут высокоуровневиков, и те утюжат проблемное логово. А гоблины достают только мелких, неплатежеспособных коммуниров. Такое вот очень современно-капиталистическое, до да, обидного объяснение. За несколько лет до того он начал выходить «Оверлорд». И тоже э, с тех пор уже развернулся он в ветвистую франшизу. Это такое аниме про попаданца, которого запирает в компьютерной игрушки, где он фактически лич там максимального уровня. И дальше игрок в теле вот этого своего персонажа, лича, пытается куда-то там рыпаться. Ну, разные есть мнения, я более, наверное, фанат, чем наоборот. И чуть позже «Убийцы гоблинов» пошел другой сериал про попаданцев с длинным названием «О моем возрождении в слизь», который начался совсем иначе, главный герой там возродился мелким монстром, а не личным. Но поглотив могучего дракона, он все-таки вступил на путь манчкинии. Вожделенно, конечно, для любого попаданца. Вот и в Слизи, и в оверлорде гоблины это вполне нормальный такой народ. В, в одном из этих сеттингов там даже сказано четко, что это такие полулюди, полуобезьяны. И в терминах цивилизации, ну как игрушки, можно сказать, что за них как бы можно играть. То есть это вполне они вменяемые, на них не всегда набрасываются с вилами все соседи. Ну, иногда бывает, но не всегда все-таки. И они способны под чутким руководством Организовываться, что-то делать, работать, строить какую-то инфраструктуру и строить действительно свою цивилизацию. Если вам нравятся трэшовые фильмы, то, э, ну, что называется, класса Б, э, то вы, наверное, слышали про фильм под названием «Тролль». Первый э, фильм вышел в 1986 году, хотя прославился он много лет спустя из-за того, что двух главных героев там звали Гарри Поттерами. Напоминаю, это 80-е годы, существенно раньше, чем Роулинг и все остальное. И там просто вот был Гарри Поттер старший, и младший, и сестру младшего, и дочь, соответственно, старшего. Там похищает тролль. Фильм «Тролль 2» вышел в 90-м году, и он не только не имеет никакого отношения к первому фильму, но и от троллей там тоже только название. Вот буквально тролли там не упоминаются вообще нигде. Главными злодеями там выступают гоблины, живущие в селе под названием Нилбог. К этому слову мы потом еще вернемся. Нил бога это гоблин наоборот. Злобность их заключается в том, что они заманивают гостей, сажая их на вегетарианскую диету, из-за которой те становятся полурастениями, расползаются в зеленую жижу и тогда годятся в пищу этим самым гоблин. Если вам кажется, что это полная шизуха, то вы на самом деле не любите трешовые фильмы. А если вас такое описание восхищает, но вы этого фильма не знаете, то очень и очень советую на него глянуть. На ютубе он есть в каком-то там странном формате, попилены на 10-минутные куски, но и в других источниках тоже можно найти. Еще есть э, фильмы «Тролль-3», их два разных. Один про радиацию, другой про итальянского псевдокона по имени Атор. И ни один из них не имеет отношения ни к «Троллю-1», ни к «Троллю-2». Вот так вот получилось. Вот это так вот как бы в общих чертах вообще самые популярные, на мой взгляд, и самые полезные источники вдохновения, если вы захотите получше вот проработать этот вот образ гоблина и добавить его в свою игру. Или углубить уже то, что там у вас есть. А сейчас давайте пройдемся хотя бы кратко по гоблинам, собственно, в ролевых играх. Начинаем мы с Холмса. Вот он, у меня Холмс лежит. Значит, у Холмса сохранился образ того, что давалось в нулевой версии правил. Что гоблины это такие антидварфы. Они друг друга не любят и враждуют. Гоблины видят в темноте. Они получают штрафы за солнечный свет. У них бывают гоблинские короли, имеющие параметры хоп гоблин Молдвей. Так, да, это мы откладываем. Молдвей нос. Вот он, да. Немножко распадающихся. Молви описывает их куда более подробно и красочно. Они невероятно уродливы по его э, версии, и дальше этот кусок текста будет э, идти из одной версии в другую. Глаза их светятся в темноте, как у крыс, э, кожа у них землистого цвета, и из э, четверых гоблинов один будет верхом на волке. Это тоже взято у Толкина. Там э, орки ездили вот верхом на э, варгах. И очень многие другие писатели вообще сажали своих гоблинов на волков, или если уж очень хотели как-то выделиться своей оригинальностью и свободным полетом свои мысли, то сажали тогда их на кабанов. Гоблинский король Молдвия это уже суровый монстр с тройкой в виде хидайса. Как бы разница между гоблином и королем вот у Холмса это ну хорошо, если два хита. А здесь это вдвое, втрое более сильный монстр. Плюс всякие там телохранители с поднятой моралью и так далее. Менцер это оставил как есть, ничего там не трогал. А вот Олстон он уже немного добавил, но в ту же сторону, что, мол, уродливые они из-за гнилых зубов, из-за острых ушей. Звучит как-то по отношению к эльфам и вампирам не очень уважительно, честно скажу. Ну да ладно, это на его совесть. В продвинутых подземельях и драконах, вот у меня тут несколько сразу версий, это одна и та же книга, это 79-й год. И был бы раньше, если бы вот эта желтая надпись была вот здесь. Но тем не менее, я... Счастлив даже э, даже такой версии. Это четвертое, по-моему, издание, потому что э, качество у него идеальное. Вот. Это уже 83-й, и в 2012-м оно вышло вот в таком вот виде. Э, вот эта версия, это скан, и, э, который дальше напечатали. Э, то есть оно выглядит чище, но некоторые есть ошибки распознавания э, текста, к сожалению. Вот. Ну, неважно, это я так хвастаюсь... Э, э, Коллекции. Вот. Значит, э, в продвинутых подземельях и драконов, что э, хорошо, это что мы получили, наконец, давно ожидаемую нормальную иллюстрацию. Вот она. Это Давид Трампир со своим весьма узнаваемым стилем и весьма подходящим к стилю ранних классических ролевых игр. Гайгакс, описывавший здесь гоблинов, он явно или забыл. Или не читал абсолютно то, что написал Холмс и затем развил молдей. Просто вот ни слова не совпадает, как будто это другой монстр. Здесь они открываются неторопливо, на пол страницы, на целую колонку, как родственный кобольном народ, живущий племенами, в обществе, где сильные подчиняют себе славу. Тут уже не просто, что есть вот гоблины, есть король, а есть гоблины, есть помощники лидеров, лидеры, охрана под подвождя, подвождь, телохранители вождя, вождь. И для каждого прописано, что вот эти вот бьются как орки, эти как гоблины, эти как гноли и так далее. Прописана подробно связь гоблинов с волками. Не только часть гоблинов на них верхом сидят, но в этом случае там еще несколько волков будут э, без всадников тоже сопровождать их. А логово так вообще там гигантские волки охраняют вместе с медвежуками в смысле. Здесь они ненавидят и гномов и дворфов одинаково и имеют цвет уже от желтого до красного они а землистый. Вот. То же самое мы увидим и в компендии монстров, вот, с которого я начал, выставив его э, перед собой. Вот. Просто во второй версии и драконов» прошло несколько лет, э, прежде чем э, вышел наконец-таки э, монстрятник, поэтому успели выйти очень-очень много вот таких вот как бы, дополнений. Они выходили с вот такими вот э, листиками, которые не были соединены э, друг с другом. А э, имели дырки, которые, значит, надо было вставлять вот в эту вот э, э, папку. Вот, вот он у нас э, гоблин. Вот, и э, здесь э, текст написан заново, напичкан всякими деталями, но явно основа лежит и именно вот в версии Kyberx. Из Кранча тут добавились гоблинские шаманы. Из Флафа то, что гоблины часто держат рабов. В официальном монстрятнике, когда он э, все-таки наконец вышел, текст был абсолютно идентичен. Вот буквально э, вплоть до... Нет, не вплоть до... Э, хотел сказать вплоть до переносов, но нет. Но, э, э, собственно, текст по словам абсолютно совпадает. Но, к сожалению, они сменили вот такую вот иллюстрацию. Но тут написано, что это Томас Бакса. Я не совсем убежден, но... Более-менее похожи. Но вот это явно Тони Дитерлицы. И эм, да, но ну, это страхопутство получилось. То есть э, у Дитерлицы есть много удачных образов в этой книге. И вообще эту книгу я очень люблю. И всем советую читать. Но именно вот «Гоблин» ему не удался абсолютно. Из дополнений к второй редакции можно вспомнить гоблинов, написанных через y из Равенлофта, которые удивительным образом вернулись к гоблинам Толкина внезапно. Это люди, жертвы особого проклятия, подчиняющиеся тому, кто это проклятие на них наложил. И еще вот есть сирильские гоблины из, э, э, из сеттинга Первородства. Выглядели они вот так. Во второй с половиной версии... Э, Подземелье и драконов, вот оно у меня, если я не ошибаюсь. Да, во второй с половиной версии можно э, э, стало играть за гоблинов. И описание здесь хоть и короткое, но довольно емкое и богатое на идеи для отыгрышей. Гоблины здесь как бы постоянно раздираемы на надвое. С одной стороны, они живут в мирке, где каждый знает свое место, и чтобы чего-то добиться, нужно барахтаться активнейшим образом и подминать остальных под себя. А с другой стороны, это как бы опасно, страшно и вообще лениво. Так что лучше было бы как бы расслабиться и посылать вместо себя в сторону проблем кого-то ищу. И как по мне, так вполне вот э, рабочая концепция. В тройке у нас э, текст про гоблинов. Вот она у меня, тройка. Вот она. Текст про гоблинов. Это такая явная, спешная, ну я не знаю, максимум на час работы там была э, обработка текста из двойки. Там убран весь вот этот вот двушечный флёр со смешением описания культуры с тем, что у телохранителей по 9 хитов и 4 класс брони. Из заметных дополнений здесь упоминание Маглубиета. Про него все было выдумано еще под вторую версию правил, конечно, как и все остальное хорошее в этой жизни. Маглубиет – это главное гоблинское божество, это бог войны и вождества. Кроме него в гоблинский пантеон входят э, Хургор, Хургор Баяг, э, это бог рабовладельчества, угнетения и боевого духа. Бар Гривек, э, бог сотрудничества и землевладения. Мериадар, бог спокойствия, медитации, Ремиусил, сталкер, бог ненависти, смерти и холода и так далее и тому подобное. Чем э, дальше, тем... Э, тем дальше от гоблинов. То есть они, видимо, там на всякий случай они почитают и богов хоб-гоблинов, и прочих родственников, но не так, конечно, как вот своих Маглубиета, Хургорбояга и Баркривик. Еще важное изменение в тройке, что если вглядеться в блок описания именно вот чисел, то гоблиноид, само такое понятие, оно как бы официально введено, оно зафиксировано. Это группа, в которую вошли гоблины, хоп-гоблины, орки, медвежуки и, возможно, кто-то еще и из менее важных рас. И я тогда это воспринял для себя как знак свыше и просто слил все эти расы у себя в Солюблюзе в одну, которую долго так и называл гоблиноидами, пока не нашел гораздо более красивого термина. Э, да, значит, здесь у нас картинка э, Сэма Вуда. Ну, более-менее, эта картинка, ничего, э, ничего страшного. Стивен Прескотт для четверки, Уэйн Рейнольдс для путеискателя и за ним Андрей Хоу. Они активно форсируют новый имидж гоблинов. Это вот таких вот мультяшных зеленых человечков. Это, ну, как бы на любителя. Это очень и очень и очень сильно на любителя. Но если отвлечься от внешности, то версия Путиискателя, вот я показывал по, по русской версии, она гораздо веселее троечной. Там есть и ненависть не только к гномам, но и к лошадям, которых тех как бы просто вот боятся. Ну так вот получилось. И к собакам от соперничества со своими там псами и волками. И суеверность, и раболепное отвращение к магии, и э, прожорливость с способностью жрать все что угодно, кроме овощей. Сразу ясно, как это отыгрывать, сразу ясно, как вставлять свои игры, что с этим делать. Это очень важно. В модулях официальных по числоискателю это все используется весьма топорно, но никто ведь их играть не заставляет. Хотя, в общем-то, в некоторых других модулях там вводились кидзимуны, скажем. Это такие гремлиноподобные гоблины, которые не обязательно такие уж и злобные. Четверка обескроила все описания гоблинов как расы, и если читать только то, что они написали вот именно под эту версию игры, то получится, что гоблины это раса существ, которые сами ничего не умеют и ничего не делают. Живут они в общем котле, там в нечистотах катаются. И используют и питаются только то и тем, что крадут у других. С механикой же наоборот. Там довольно было весело. Там много способностей из уникальных много способностей которые зависели от движения гоблинов вокруг врагов то есть надо было посылать кучу гоблинов и так вот их э, постоянно э, чтобы они мельтешили перед э, э, партией и что-то там делать вот к ним, от них, вот вплоть до метателя Друтиков, там, скажем, был, который получал бонус к урону, если он успел в этом раунде до атаки продвинуться на сколько-то там клеток, выбирая себе хорошее место для того, чтобы сделать бросок. В пятерке попытались снова найти баланс. Текста там почти на страницу с объяснением, что гоблины просто злорадны до ужаса, поэтому они будут вот прям аж плясать от радости, когда кому-то получится насолить. Механика у них, правда, ну, <coughs> никакая. Там две версии есть. Обычный гоблин, который не может ничего, и абстрактный гоблинский босс, который не может ничего дважды в раунд. То, что у босса там 20 хитов, вас смущать не должно. Это просто баланс, и по этой версии правил не так уж это и много. Никакого даже додумывания до конца идей из текста о ездаках на волках, или о наускивателях крыс, или э, я не знаю, о шептателях, советующихся с духами умерших и попавших на ахерон гоблинов. К сожалению, там нет и в помине. Это можно сделать, и наверняка мастера, которые активно используют только тот лор, который э, дан в пятерке, наверняка они именно так и делают. Но это нужно делать самому. Это попытались немножко исправить в дополнении руководства Вола по чудовищам. Там введены куда более веселые и по описанию, и по механике монстры вообще. Вроде тех же хоп Гоблинов Железной Тени. И гоблинам там добавен, добавлен Нил Бог, к которому я обещал вернуться. Значит, это Нил Бог, это гоблин наоборот. И изначально он появился вот в этой вот замечательной книге, которую надо вообще как бы давать штудировать всем, кто занимается дизайном монстров и кто э, пишет э, книжки даже сейчас. Если на этого Нил Бога нападать и пытаться его уничтожить, то это будет его лечить. А если его наоборот лечить, то он будет гибнуть. Ну, как бы здесь это просто э, был такой э, ну, хм, полукрэйзил низкий монстр. Его автором считается некий Роджер Мусон И... Что-то в идее вот этого вот Нил-Бога есть такое вот классическое, старотрадиционное и вообще теплое и ламповое. По руководству Вола по чудовищам там немножко больше это прописано, как-то связано с маглубиетом и описано, что почему это происходит именно. Вот, и на этом вот моменте давайте и закончим. Есть у нас еще военный молот, есть Гурпс, есть Тенебек, есть Феечки Беловолковые, есть Железные Царства. Много есть других игр и сеттингов, и в каждом из них есть гоблины, или есть кто-то на них похожий. И нужно еще, я не знаю, несколько часов, чтобы все их хотя бы упомянуть. Поэтому этого делать мы не будем. В циклопах и цитаделях у меня чисто гоблинов нет, но есть йотуны. Это такие вот обобщенные гоблиноиды. И есть гремлины, на которых я обычно заменяю гоблинов, если вожу официальные модули на свой лад. В каждое из этих племен вложено много размышлений и творческих мук, так что, может, как-нибудь найду возможность и как-нибудь этим всем с вами поделюсь. А пока всего вам доброго. надеюсь, обзор был полезен и забавен вам. С вами был Радагаст, если понравилось, увидимся еще. Хороших вам гоблин!